Вот, похоже, любовь. Нет, этот с рожками, этот с рожками. Непонятно тогда. Может быть и такая любовь, конечно. Убежали куда-то. Думал, коза бежит первая. Козлик нас, в общем, увидел с вороном. Раньше, чем мы его Убежал. Короче, только камеру выключил. Тот-то туда побежал. Этот прям напрямую молодой ко мне подбежал. Метров 25, наверное. У нас неделю или больше дожди шли. Вот ворона подвязал. Тут вот грибочки. Всякие разные. Уже и переросшие. И только растут, которые. Сейчас мы, наверное, еще грибов пособираем. Тогда с вороном. Возле ворона где-то тут видел, если он его не съел. Вот грибочки. А, Один-то уже раздаю. Общем, времени у меня с полчасика еще есть. Козлики только начали вроде как выходить активно. Сейчас я быстренько грибы пособираю. Вот так вот тут грибочки парами растут, двоечками, троечками. Вот так вот. Вот так вот тут, сейчас насобираю весь мешок, вот подосиновики, тоже маленькие, в общем грибы молодые, только-только начинают расти, в общем, самое то для сбора, твердые, хорошие, полянка вот такая, молодники. молоднике, вот на один оказывается, наступил тут рядом вот еще два вот такая красота только сел возле этих здесь вот еще уже два вот растут в общем грибов ну просто мешками вози переходим на грибную охоту завтра открытие трофейной охоты на косулю так что мы будем собирать грибы кому нету трофейной косули кто не знает где живет трофейная косуля остается собирать только грибы вот так вот вот снова в общем грибы вот такими кучками вот сразу гриб вот гриб вон гриб это я еще вижу же плохо далеко не вижу а вот еще чувствую ногой давлю грибы. В общем куда не ступи, везде грибы. Когда-то кабанчик тут маленько покопал. Вот грибочек вырос у него накопаном. Вот грибочки. Вот вот вот вот. В общем тихая охота продолжается. Собирал я уже. Пол вещь мешка минут не знаю может быть 20 времени я потратил сейчас коню обратно иду думаю нам хватит вот такой подосиновик размером шляпка твердая все в раз в общем такие кусты такие маленькие осинки березки тут же сразу вот Такие Вон такой Вон там он мухомор где-то виднеется Вон он Ну все, в общем эти грибы собираю И все И хватит А вот уже получается больше половины Вещь мешка Может половина, мне кажется больше Но, достаточно вот так вот поедем в поставим Лося будем искать И может быть косулю Если получится заснимем Вот так вот Фото ловушка у меня что-то опять начинает чудить Включилась, отключилась В общем, вот по тропинке я поставил. Оттуда будем ждать лося. Судя по тому, что она чего-то у меня опять начала сходить с ума, прямо даже не знаю. Вот точка. Это туда она срабатывает, ну, до туда метров. 20 получается может что получится не знаю Но в общем пока я грибы собирал пока в это ловушку стоял туман опустился видимо съемки косуль уже не будут скорее всего сейчас если еще устанет гуще вообще ничего не видно будет ну и дело уже к вечеру через 40 минут уже темно будет вот так вот, -вот. Вон, в общем в тумане козел стоит вроде бы козел угу, козел Да, вон, козел. Вот такая вот красота вокруг. Вот под лесом ничего уже не видно. До леса метров 150. До кустика вот метров 40, наверное. До вот этих березок метров 60. И нифига уже не видно. чует кабана так вот тышит и не хочет туда идти это в общем стопроцентный кабан 50. либо он уже от нас выскочил либо он где-то идет впереди он а. еще козлик в тумане или козочка колочка вроде